Всем привет! С вами я, Азолика Найс, и это новое видео, где мы будем играть э, в новую игру. Логично, блин. А, не умею делать нормально. А, сегодня мы будем играть в Life is Strange. А, и насколько я знаю английский, а я плохо знаю английский, это а, жизнь, трудная жизнь. Без понятия. Ладно, эту игру я увидела на ютубе, но прохождение я не смотрела. То есть я знаю, что это что-то типа наподобие... Ну, по крайней мере, ростовка очень похожа на 10 о, не DC, господи. Я Детройт, вот вспомнила. И у меня уже просто путаница в играх есть. Небольшая. Тем более название для меня немножко схожее. Моли, когда очень давно не говорил. Ну ладно, не будем разогивать сначала. Давайте э, начнем новую игру. Надеюсь, музыка у вас не слишком громкая. Граф, в по всей принято помещении держаться на прошлом, настоящем и будущем. выбирать с умом. До встречи, граф который. Um, хорошенькое начало, да, я, я только начало совсем, прям совсем маленькое видела, и все. Не более. Девчонка, девушка. Синяя... А! У меня коричневая какая-то волосая. Я очень. Где это я? Что происходит? То есть, можно я на всякий случай настройки эффектов, я так полагаю? Назад. Назад. Я попала в бюру? Как я здесь оказалась? Да и где я вообще? Девчонка, не девушка. Wait, Стоп, там маяк. Если я добьюсь в безопасности. Надеюсь, хоть there. бы дойти. Берговый маяк. Но мне дадут управление. Слушайте, я как бы иду. Ага, у меня почему-то другое управление стоит. А можно поинтересоваться, почему у меня другое управление? Ай! Настройки. А нас управление. Почему у меня вторичное управление, а не первичное? А, ну, пад еще вообще прекрасная. А можно мне первое управление первичное? Реально, я первично не могу управлять, и мне жестко неудобно э, стрелочками управлять. Еще включая то, что эта мышка еще надо поворачивалась. Это жестко неудобно, когда все в одну сторону идет. А, ну да, я же теперь еще не знаю, как бежать. Вы мне дико извините, но я не знала, что, какое управление будет. Значение клавиши. Правый shift. R перемотка. Открыть меню паузы. Паузы все равно работать везде. Я могу, конечно, изменить втор вторичные. Но это я уже сделаю на, на следующую серию. На следующей части. Мне очень хочется сейчас заморачиваться. Даже если я на паузе буду. Что-то такое мне интересно уже. Подожди. Ураган. Ладно. Так, а как мне на башню пробраться? Давай беги, как можешь. Я не знаю, как ее зовут, но беги, как можешь. Капец, ураган. А, смерч. Пусть Ой, это даже не ураган. Твою мять. Согласна. Смерч, конечно, это хуже всего. Воу, oh, нет. Конечно, ты в безопасности. Оба. Oh, so это было так странно. Хичкок называл фильм маленькими частичками времени. И это можно с тем же. Успехом. Так, я в классе, Все порядке, со мной, все хорошо. Okay. Эти частички From запоминают нам и худшие моменты, и вот смеет. Блин, yeah. я не успеваю. Так, можно сможет не в... Я не спала. Да и не похоже. Это на странно. Диана Арбус. почему Арбус? Да <связать> блин, почему я, я не могу дальше, просто, дальше <связать> это... А, выкинуть. <связать> Ясно. Если не слышит, <связать> как мне показать «Мистерсон? ее мистер? Я услышу, как глаз выходит надо мной. Вы можете сделать то же самое со мной. Не слишком ли просто, не слишком, оч... не слишком очевидно? Че? Шшшш. Фотографируют когда мы брать все очень своей... ...аналоговую камеру. Надо по-будшему сфотографироваться. Да ладно. сделал так называемый ставси. В общем, фото приёмы, а у Макс есть талант. Возможно, вы знаете, что фотопортреты стали популярными с начала 19 века, так что ваше поколение первое, которое использует фото для селфи-выражения. Простите, не удержался. Суть в том, что портрет всегда был важным аспектом как живописи, так и фотографии. Итак, Макс, раз уж ты наше внимание, очевидно, хочешь поучаствовать в разговоре о главном который, который, который подарил нам первые автопортреты. А я знаю, как ты подзабыла. Ты либо знаешь, Макс, либо нет. Здесь есть люди, знающие ответ на вопрос. Это был Уизлагер, Франций художник, который забыл Даггерапотип процесса, который дает продать зеркальный эффект. Теперь ты точно застрял в ретрозоне. Печалька. Очень хорошо, Виктория. Даггеротипный процесс, короче не будет читать роль. Слова учителя, потому что я, в принципе, не успеваю наблюдать, что происходит, так что и читать <говорит> надо. В <говорит> этом, не забудьте, не забудьте, А, победите полиции со мной в сан где его фото будет показано всему миру. Искусство – это отличный старт для карьеры, фотографий и способ, как Так что, Стелла и Алиса, смиритесь с Тейлор, не прости, я все еще жду у вас фотографии. И да, Макс, я вижу, как ты притаришься, будто не видишь меня. Я жесть, я не успеваю, это слишком быстро, все. У меня даже для них подарочные подарочные обёртки. Парет не могу, что они подшутина, но пятка... Есть что, 15? что то конечно, интересовая... подожди, А, это планшет? Тогда использовать. Для того, чтобы догадаться, мне оборудование лучше, чем у самой Академии. Копить. И читать, допустим. А, ну ладно. Нам это не надо. Во-первых, мы можем почитать здесь. Ну, если вам интересно, могли можете остановить, переводнуть, остановить и почитать. Рэйчел? Клубник, сейчас небольшой снимок, неплохой. как тебя не заметили Макс... Окей, мы знаем что нас зовут Макс. Ну да, нормальное имя самое. Заглянуть? Кажется, когда я смотрю на Микторию, мне кажется, что он говорит про меня градости. Да ладно. Телевизор. Заклинать. Блин, лучше классно для учебного кабинета и не сыщешь. почему именно эта фотография? Блин, в священном лесу для таинства на фотографии. А это точно фотография? Маяк. Маяк, здесь не спрячешься. <laughs> ну да. А что с мяч все-таки не существует? Ну, здесь существует. Но ну, имеется сейчас не было в бы... нас. Я вижу тебя, Макс. Даже не будем пока мы не поговорим о твоей фотографии. Я напишу, что будущее это фотоискусства постеснялось показать свою работу миру. А... Я должна участвовать? А это обязательно? Не думаю, что это так важно. Макс, фотографируйте получается лучше, чем лгать. Знаю, слушают лекции от какого-то там старика. Точно западло. Но жизнь не станет играть с тобой в догонялки. Ты, ты молода, да, все еще впереди, бла-бла, верно, но у тебя еще талант. А тебя же держу фотографию, тебе хочется вертеть мир таким, каким его видишь ты. Now, а все, что тебе нужно, нужно набраться смелости, поделиться своим талантом с остальными. И это отличает художника от любителя. Подождите, я там девку видела. А девочку. Комок. Маги. Я не думаю, что this... мы в восторге от чмокли. <laughs> um... Подожди, что она сказала? I I Теперь решили, что прочла this... это разведеть. А, -а, а, вот что она сказала. Я не знаю, как тут. Кейт сегодня такая today. грустная, тихая. Нешка, подожди, кому бумаги еще раз я не вспомнила. Да? Yeah. Поговорить. Привет, Кейт. Oh. Oh, привет, hi. Макс. Тебе не позорвалось? Ну, ты тихая. Ты такая Just тихая. Да, я просто думаю. Э -э Хочешь выпить чаю? Можешь чем осел. Спасибо, но не сегодня. Мне нужно сделать домашку. Не страшно, посетимся позже. Конечно. Ну уж нет. Да, блин. Заглянуть. Учитывая, каким мы потратила деньги на эти компьютеры. Использовать. И, типа, фотошопа пошли да? Кажется, кто-то уже... Ну, типа, редактировал фотографии, да? Я просто не успела увидеть. Я рассматриваю людей. Взглянуть. Тетя раз не переинтересовалась, если вообще-то оба мемеца. Фотографии. Плакат. Круто, что потрясена awesome фотографии мистера Дельфо. обложку. Журналы. Ага. Короче, нам это неинтересно. Что в фотографии? Ясно. Это обратно искренне. Если что делать, то у меня скрепляет. А колоний скрепляется. Насыщенность. Опа. Камера. Камера. Дайте мне на это взглянуть. Это не я О, не не дурака не 20 эту камеру, снимки. Все, дайте. камеры. Мне это больше нравится выйти. Добро пожаловать в реальный мир. Зачем ждать после машины, чтобы не похоже на микшера? Ммм. Музыка самая прекрасная. Ага, а можно... Ладно, пусть. Life is Strange. У нас таки тяжелая жизнь. По-любому. Здесь другого не может сотрудничать. Так, Life is Strange. Эпизод первого Хризалида. Ау, али... И чуще. Ладненько. Шкафчик. Это твой шкафчик, да? Открыть. Или с комом побреджать, целую, обнимаем. Анди, totally... ты как всегда потрясен. А, ну ясно. Хватит бить. Прошу. Хватит бить, прошу уважать меня. Кого? Не если вам не все равно, не загрязнет. Если вам не все равно, не загрязнет, возьму засунуть чистых легких. Джастин. Но все на всех сдлину только можно. Почему только на всех взглянуть можно? Барук. Дэниел. Объявление пропажи. Пропал без вести. Рейчел Эмпл. Похоже, она пропал несколько месяцев назад. И рост в Кадимбэй. 19 лет. Рост вес. Володимка Кари на икре. Тотаровка в виде дракона. его сианилья в запястье. Таровка в виде Я не хочу прям все подряд. Способ ставить второй. Я вас видала сахаром. Кстати, было бы классно, если бы люди бросили деньги, а им придал пакетик с сахаром. Вот туалет да. Пойти. Никого-то хорошо никто не любит Манки Сумина, кроме меня. А Рейчел. А, ясно. Почему все на английском, а при этом надписи везде, даже вот, вот эти вот э -э, на русском. Э -э, Подождите, используйте раковину. Здесь надо пласнуться, а вот только потом можешь вклинуть. Хотя ты так уже сгинула. Вот ну, талант. Позвать себе талант. О, йо. А, чем-то прорвала, Макс. Бабочка. Когда закроется дверь, открывается окно или что-то, типа того. Пандер хорошо, такое фото, не каждый день можно сделать. Фото! Быстрей! Только не спугни. А чё она так быстро появилась? Я видела, что она Ты в Курсал, что это женский тур? Это просто ли здесь босс? Ты здесь босс? So так чего тебе? Если б я его перендру, как бы сказать, жопочь, так перед тем, как меня лицемерить, брешь. У владения я, моя семья. А это тоже тебе не до концов. Я говорю, можешь тогда такая чисто бритишка. Пожалуйста, моя семья поможет мне, если я больше склонен. Я уже вижу заголовки. Кто то я могу сказать Ты лицом с собой? Ты где? Что творишь? уже отпустить его. Никогда не достало, что люди пытаются меня обмануть. Это у тебя будет проблема. Как такое вообще возможно? Я была в туалете, что взрыва бедную девушку. Мне чем казалось здесь. Это, кажется, я уже слышала, а Чички вспомнил... А, блин, ладно, это его сломает. Но Кэйд снова издевается. Вообще, за звонить телефону Виктория, все это за правду. Тогда можно идти до конца. И все время усперяйте. Ой, сектор почему арбуз? Like totally the... время назад? Ух ты. Ну, а пока. Прикольно. Так, кто сможет зачем так фотографировать, я ходячей так, а, я аппетит. Пока... Так И так вот... Если он снова то есть мы еще на сумку не скинули. Ничего не изменилось. Читать. You... Oh. Uh, можно я это читать? Наркадиб, он был таким лестничным, могу покрасть. Куффи самого рождения хотел стать формеровцем. Если хотите, можете читать. Я не хочу дать зачитать. Ау, уже заполнилось. Это типа то, что я должна запечатлеть? Ясно. Я могу вам поддержать, если вы хотите. И почитайте. Я как-то не очень... Мне интересно это. То есть, ну, читать это все бессмысленно, просто затянется видео. Вот, все, я вам все показала. Полностью. Назад. Понедельник, а ясно. Да, значит, делать селфи нам пока остается. What if Arbus chose to это правда происходит, я уверена. Но, но честно, могу обращать время, <свят> спать. А что если эта девушка все еще не А Что если я смогу ее спасти? Как можно скорее нужно просто стать выяснить это. Мне нужны актуалисты. Я Хороший, Макс, максимум так быстро. Попробую не сделать не первым после занятий. после занятий. оставить после И мне нужно время, чтобы должен спасти Very good, Victoria. What if I rewind again and give him the right answer? мы говорим правильный ответ? popular 1800 А чё, неплохое время, собственно. Mm -hmm. Rax, since you've captured our interesting. Uh... Invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Somebody has been reading as well as posting. The made portraiture hugely Thanks to the features, you can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Max is so far way ahead of everyone. И не что да, да, да, да, да, да, да, да, мы не время стать героем дня. Прикольно. А так мы все видели, нам это смысла нет. Но все равно не yes. no, just... не Итак, так, Макс, только не затягивай. Это не то, что пускать с тобой, пока ты оживленная, строишь другие планы. А теперь я не хочу тебя задерживать. О. Oh. Да блин, стрелочки. <laughs> uh -huh. Пропустить. Of... пропустить. Как сказал Джон Леннон Макс, Ты все, это правильно. Молодец, постарайся сегодня закончить. Я верю в тебя. Ха-ха-ха-ха. Хорошо, Ха -ха -ха -ха -ха. просто вот так. Нам надо а, выйти. Да, выйти. Стреляй. Стр... Стр... Я знаю, что надо... Он держался чтобы быстрее. Любой, кстати, с Странно. Да, блин. Кстати, я не вижу их. Окей, Макс, Я лицо. Я разорвала свою бабочка! Я сфотографировала, сфотографировала, сфотографировала. А почему ее нету? The I need me. a hammer to break it open. <laughs> hell more trouble for this than drugs. Nobody would ever even <laughs> miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Oh. Holy shit, I can't yeah. let this happen. No. If I can reverse time no, no, again, no, no, I can no. help her. I wonder how we'll get around this. Да блин, I need to rewind and do something fast. Подольше, подольше. Да, нет, это слишком быстро идет. Это все жутко быстро идет до конца просто don't ever tell me what to do I'm so Don't ever tell me what to do I'm so sick of people trying to control me you are going to get in hella more trouble for this than drugs nobody would ever even miss your punk ass, would they no way. Don't ever touch me again, freak! That did not happen. Is a This This Что за правило? Такого не может быть. Мы спасаем. Что за фигня происходит? Не сходи. Су. Всегда так оправдываются. <рес> да что там делать? У тебя написано, что ты виноватая. Твоего застала меня? Ну, когда ты, девчушка, э, и ты что-то скрываешь? А? Ну, а мистер Мэтсон, ситуация под контролем. Ничего не случилось. Пойдем кофе и покой, пожалуйста. Известись, Ирина, это ваша работа. И что мне делать? Типа, я не знаю. А, с этим что говорить. Говорить. А, ты в порядке? Okay? I'm... Я I'm... просто волнуюсь за свое будущее. Ты сейчас потеяла. Точно ничего от меня не скрываешь. Сколько можешь быть откровенно about? со мной, Макс? Я здесь сделал что-то плохое в этом, проблема. Макс, расскажи мне. Well, Max, Настучать наверное, настучать. Я видел, как Найтон Прескотт размахиваясь туалетом в женском туалете. Найтон Прескотт? ты уверена? Sure? Yes. Да, у него по обстоятельству сам с собой, честно. Да, babbling, он бормотал like слово псих. Ладно, Получается, ты его не so видел, а он тебя нет. Опять тоже за кабинкой. У меня было полное право там находиться. Ведь это женский туалет. Конечно, конечно, я Хочу be be понять, что случилось. Происходит из самой известной семьи в городе. Значит, он один из самых читаемых студентов. Мы их оружием в связи Что случилось потом? Потом он нашел Я пришел сюда, и теперь не знаю, что делать. Вы его накажете? Это серьезно, дверь, я лично Должен во всем разобраться. Спасибо, что рассказал мне об этом. И это все после всего, что я вам сказала. Мы продолжим нашу беседу позже в моем кабинете. А теперь прошу вас выйти на улицу вместе с мной, мисс Коффилд. Ладно, мы не всё равно действия. Так как куда мне он... вот выход? Если покиньте эту зону, да, мне все равно. Ой, да блин. Мышка путаюсь. Странно, у меня перепутано управление ровно. Где-то первичное, где-то вторичное используется. Катимя Блэквал. Сколько пройдите ко мне в кабинет? Спасибо. Я вообще я потом не иду, будь будешь, да? Будешь что-нибудь потом? Мисс Грант, зачем нам мисс Грант? О, господи, Йо. Хейден. Почему то на Хейден есть история? Поговорить. Про Хейден. Вот я, моя любительница ретро селфи. Это точно про меня отдыхать, как всегда, расслаблен. Не хочу выпендриваться на Блокпэли без этого никуда, особенно когда состоишь в циклоне. Хлоп-циклон. что сейчас писать циклон? Кажется, там одни мажоры. Только если это недостаточно круто, чтобы ступить в иметь свои преимущества. Как so, скажешь. На то, на не будем ничего как-нибудь потусить с нами. Может, тогда ты перестанешь через слухом? Хочешь, что я потусил в Это похоже на очень фигловые штуки. Шутки. Расслабься, будучи паранойя. Не таки хочешь повысилиться, еще. как у меня. Человек, когда тебя кушают в с Ричел Эмбер. Ты права, Ричел тусил с нами. Классная девчонка была умная сама знаешь, кто. На этом Ты правда хочешь, чтобы на этом был представительного вашего oh, клуба? Please. Я тебе Все просто, все every просто, не на это, убейте Макантикова. По мне он нормально. Снимите ним весь вот сейчас Куда подальше. А, По-моему, он уравновешен. Мне кажется, что он уравновешен. На это есть свои соскоки, но... У кого их нет? Пока не знаю, Хейден. Давай Рэйчли поговорим. Хоть ты знала Рэйчел Эмбер? Я знаю, что она любила тусить с ней. Было весело. О, йоу Тоже, что случается uh, со тем, кто пропадает без вести. Как Виктория относилась к Рэйчел? Она кажется та еще завистница. Не думаю, что ты хорошо знаешь Викторию. Она уважала Рэйчел, хоть и не показывала этого. что тоже была еще на циклоне. Нет, у Рэйча был, будто был свой клуб, она была для него слишком кута, да, но я этого не говорю. Но я этого не говорю, скорее всего, больше замешательствует. Да, еще загадка, конечно. Потом поговорим, Хейден. Вот и все, Макс. А теперь я почему-нибудь продолжу учиться, чтобы с данными, как-нибудь с нами посели. Даной? Почему только с ним могу поболтать? А, не могу иногда выступить, печалька. Брук, чем она делает? Это явно. У тут она. Окей, чем она делает? Она играет. Да, блин, стоять. Привет, а, Брук, да, давай ты хочешь с моему квадрокоптером. это законно? Правда, а, это вообще законно? Конечно, об этом пока никто не знает. Разве это не оружие для ведения войны? Да уж, теперь читал конспиратель сайтов. Тебе это, наверное, нет в зубам. Бау, на эти орын что ты умная. Отиди, пожалуйста. Поговорить. Я бы давно уже связалась чтобы не разбился. А, вот он. Его не было! Ясно видел, что его не было. Лорен. Тап. Не знаю, у меня Хамак снимал буду а флешку. Ужасно... Я буду ужасно круто выглядеть. поймешь, когда увидишь. Уже полетела в камеру, скоро увидимся. Блин, я не успевала. Хочешь попить кофе после этого? Нужно отвечать. Пожалуйста, не забудьте снимать фильм. А, на ну, мои флешки а, Я безумно масса. Мы да, отравимся. А, это разно не было. Ой, стоп, тобой а мне нужно готовиться к тесту по физике. Так что если я только что-нибудь сломаю, надо будет вычистить, вычистить момент силы. Игнор меня. Хей, Макс. Мне нужно какая нибудь а, и, и место. Ау. А, чё-то вспоминает. А, тут смс есть. Просто. Um. Опять же, если хотите, читайте. Я специально для вас сейчас держу. Что у нас ректор? Okay, а I стоять. Да, я не заметил тут счет Давид. Да, они тут главному, так. Mm -hmm. Так, куда надо сходить? Das. опять. А, я даже флешку Уорна. А, блин, я не видел откуда. Назад. Сумка. Посмотреть a... До маленькой штучки. Так, все, бежим отсюда. Канонис. Что-то было. Sorry, да. Куда Серьезно. Ага, я просто хочу сделать это. Да, я просто хочу сделать это. Да, я просто Должна, тогда... Должна, но где ее взять? Бассейн, плакат, плакат, дверь нельзя открыть. Окей, ясно. Я не видела реально, где ее можно забрать. Общежитие. Стоит. А где общежитие? Огонь. А. Че? Фотольбом. Хей, Эван. Hey, Evan. Можно встать на клевую фотольбом? Проверим оставить этого. Тебе нужно задать на простой вопрос. вопрос. Кто Он сделал вместе с павший солдат? А сейчас опять будет. Ну, я не знаю. Роберт Каппа, конечно. Я люблю его работу, несмотря на споры этой фотографии. мой. Этот тихий я правильно гадала? Вот почему я здесь. Ты Макс. Не могли бы вы ознакомиться Капец, я угадала. Читать. Эти Ричел Эмбро все вовсе Абстрактный пейзаж. Ясно. А, да, все-таки общежитие тут. А че, ну, блин. ЛКМ пойти к общежитиям. а а Ай. Ладно, я думаю, на этом пора заканчивать. Как раз вот сохранилась. Да. А, вот. И если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайки. А, и судно, если вы хотите продолжение Life is Strange. А, и, а, узнать, что же пойдет дальше с этой удивительной девушкой со суперспособностью. Ну, а с вами была я, Азойка и Найс. И всем... Пока!